Привет. В этом видео мы поговорим о том, как собрать автоматическое зарядное устройство. Но для этого нам необходимо для начала собрать простое зарядное устройство, либо использовать какое-то уже готовое не автоматическое зарядное устройство для оборудования его автоматическим модулем зарядки, о котором мы уже говорили в предыдущем видео. Но мы будем переделывать. Наше зарядное устройство. Видео о том как его собрать вы можете посмотреть на нашем канале. У меня сейчас в руках прототип зарядного устройства, то есть первая его версия. Но и то она претерпела несколько изменений в процессе эксплуатации. Изначально это был простой. Выпрямитель оборудованный приборами цифровыми вольтметром и амперметром. И также был оборудован тремя резисторами ограничения тока на каждой из которых установлю свой выключатель то есть своего рода микшерный пульт зарядного тока можно устанавливать разное сочетание тумблеров включая и выключая тем самым Получаю различный зарядный ток то есть настраивать желаемую палитру зарядного тока и так я коротко пробегусь по истории о том какие именно были проведены изменения в данном зарядном устройстве изначально если вы посмотрите видео про данное зарядное устройство то там у нас один из режимов – это режим прямого тока, то есть без ограничителя тока, без резистора. В процессе эксплуатации этот режим оказался невостребованным, так как без ограничения тока начинал греться трансформатор, начинались также греться места паек, в некоторых местах даже отпаиваются провода от большой нагрузки поэтому на данную линию прямого тока был введен самодельный низколомный резистор и добавлен третий режим ограниченного тока видео о том как можно сделать самодельный низколомный резистор вы можете также посмотреть на нашем канале ну и еще одно обновление зарядного устройства было введение в схему выпрямителя стабилизатора от которого в свою очередь запитаны приборы то есть вольтметр и амперметр зачем это сделано ну во первых для того чтобы зарядное устройство при плохом контакте с клемами аккумулятора без этого стабилизатора, без отдельного источника питания, иногда выходили из строя прибор. Поэтому внедрение этого стабилизатора эту проблему у нас решило. Помимо этого добавилась возможность использовать зарядное устройство своего рода как тестер и замерять напряжение на различных источниках питания. Для того чтобы замерить напряжение какого-либо источника, достаточно включить зарядное устройство в сеть. И подсоединить клемма непосредственно к источнику питания. То есть, например, это некий кадмиевый аккумулятор. Прижимаем крокодилы. Вот видим напряжение 0,9 вольт. Также литий ионный аккумулятор. 1 вольт батарейка типа крона 8 и 2 ну и свинцовый кислотный аккумулятор автомобильный 12,4. Теперь у меня в руках уже аналог предыдущего зарядного устройства, только уже оборудованным автоматическим модулем зарядки аккумулятора. Ну и незначительные изменения на панели управления. Соответственно, корпус от компьютерного блока питания уже более удачный. С внутренним расположением вентилятора, реле регулятор, установленный сбоку. Слева три выключателя. Это микшерный пульт зарядного тока вольтметр, амперметр и выключатель, который активирует ручной или автоматический режим заряд. порог срабатывания автомата можно настроить под себя потенциометром, добавленным возле выключателя автоматического и ручного режима. Помимо всех функций, которые присутствовали в прототипе этого зарядного устройства, у нас еще добавилась автоматика включаем зарядное устройство в сеть верхний режим это у нас ручной режим заряд подключаем клеммы к аккумулятору это наш переполюсованный аккумулятор так вот включилась наше зарядное устройство в данный момент в данный момент приборы питаются от микросхемы стабилизатора Итак, давайте включим ток зарядки вот таким образом можно микшером настраивать ток. так у нас сейчас устройство находится в ручном режиме Переключаем устройство в автоматический. Добавим только, чтобы быстрее увидеть, как работает автомат. На реле регуляторе горит красный индикатор. Когда автоматика достигнет порога срабатывания 14,6 вольт, загорится зеленый индикатор и зарядка отключится от аккумулятора. Приборы будут работать от зарядного устройства. Так, автоматика сработала, теперь зарядное устройство можно отключить. Так, теперь давайте посмотрим, как это сделать. Итак, давайте приступим к обновлению нашего зарядного устройства. Приступим к добавлению автоматического модуля зарядки. Схема и принцип действия данного модуля вы также можете посмотреть на нашем канале. Оно состоит из автомобильного регулятора, выключателя и обычного силового автомобильного реле. Как видите, внутри совсем практически нет места свободного для добавления сюда реле-регулятора. И мы его разместим сбоку на крышке зарядного устройства. А силовое реле разместим где-нибудь в корпусе. Для него место найдется. При помощи активного флюса по нержавейке сразу подпаяем к массе реле регулятора провод. Сделать это не просто, так как корпус очень быстро охлаждается, поэтому я произвел пайку в этом месте ну, примерно таким образом. Теперь при помощи двухстороннего скотча сделаем теперь при помощи двухстороннего скотча сделаем крепление теперь зачистим поверхность корпуса при помощи спирта Теперь можно приклеить реле-регулятор ну примерно вот таким образом вентиляционное отверстие выведем провода мы заранее подготовили вот такие вот клеммы с проводами. Теперь в клеммы рее регулятора 1567. Также через вентиляционное отверстие выведем эти провода. от клемма 67 у нас пойдет на один из выводов катушки силового реле и вывод от массы клемма 31 тоже на, вы... на один из выводов катушки силового реле он уже подключен то есть масса и клемма 67 на выводы катушки теперь подключим тумблер который у нас будет шунтировать силовые контакты нашего силового реле вот тут у нас уже имеется для него отверстие Теперь силовые контакты реле соединим с выводами нашего тумблера. Этот тумблер будет активировать автоматический и ручной режим зарядки. Для регулировки порога срабатывания реле-регулятора добавим в разрыв клеммы 15 потенциометр на 1 кОм. Ну, 1 кОм это экспериментально, возможно номинал придется либо понизить, либо повысить, но пока добавим такое. Две ножки потенциометра соединяем вместе, это будет один вывод и второй от любой ножки потенциометра. Проделаем отверстие и добавим потенциометр на панель вот таким образом мы разместили наш потенциометр. вот его видно так его выводы мы соединяем в разрыв крема номер 15 трилле регулятора То есть он как бы будет являться продолжением данной линии теперь берем нашу колодочку там где у нас идут выходы уже непосредственно на крокодилы ищем плюс и откручиваем его вот он наш плюс И в разрыв этого плюса мы будем подключать силовое реле. Один из выходов силового реле мы соединяем с выходом потенциометра идущего от клейма номер 15. И подключаем на выход зарядного устройства. Там где у нас был плюс на крокодилов. Ну а выход силового реле соединим с плюсовым крокодилом и запаяем. Подключить клемму 67, выход, который у нас соединяется с катушкой, с выходом минусовым на крокодил, вот он у нас наколот, он у нас соединяется с минусом зарядного устройства и с минусовой клиной аккумулятора то есть вот к этому выводу крокодила ну и теперь пропаяем и заизолируем оставшиеся выводы Таким образом, все, теперь можно переходить к испытанию. Итак, давайте проверим работу устройства. Подключаем к нашему почти заряженному аккумулятору. Минусовой Включаем зарядное устройство. Только один а. Пока у нас ничего не заряжается. Так, активируем автоматику. Включением ручного режима и переходом в автомате. Потенциалометр у нас стоит на минимуме. Как видим, что одного кВт будет многовато, чтобы регулировать порог срабатывания. Так как он у нас находится, по всей видимости, выше 14,7 вольт. Его надо будет заменить потенциалометром меньше меньшим номиналом. Ну, я думаю, 100 до будет достаточно. Вот, 14.6, зарядка у нас продолжается. Давайте поставим потенциалометр, вот такой на нас он Ну, вот, видно уже 14.7, автоматика еще не отключилась. А, вот, отключилась на 14.7. Но все равно давайте попробуем поставить потенциометр с более меньшим номиналом. Теперь еще раз все включу и попробую, и что получилось. Мы отлили на 14-моль сработали, теперь попробуем прибавить сократительные. Все равно сопротивление великовато, но ну, вот удалось остановить на 14.5 вольт. Порог срабатывания видите движет практически на нуле. Итак, для плавной регулировки порога срабатывания по потенциометром необходимо выбрать минимальное значение. Это примерно около 10 Ом. Вот удалось настроить порог. Вот, на 14 4 что ж давайте теперь соберем все в корпус в силовое ряде поместим любое свободное место Ну и вот так это уже будет выглядеть готовым. Я настроил потенциально на 14,6 вольта. Включаем зарядную. Включаем автомат и смотрим. Зарядка прекратилась, наше устройство работает. Чтобы включить зарядное вручном режиме, мы просто поднимаем тангер вверх и после срабатывания реле зарядка у нас будет продолжаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пока!